29 августа в главном здании Казанского университета состоялась встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова с представителями компании Рода Шварц. Германское предприятие, специализирующееся на производстве высокоточного оборудования. Стороны обговорили детали хода закупки оборудования и подготовки учебных курсов. Первая часть предполагает запуск пяти образовательных программ уже в 2017-2018 учебном году. Задача курсов – привлечь интерес к темам, разрабатываемым в научно-образовательном центре КФУ Рода Шварц. Всего же, проект предполагает создание 17 профильных образовательных программ. Партнеры уже осмотрели подготовленные помещения и остались довольны. После увиденного стороны договорились о торжественной церемонии открытия. Пройти она должна до конца 2017 года с участием представителей КФУ и ГК Ростех. Аурелия Сташкова, Владислав Михневский, Универньюз.